Бывают такие ситуации, которые стараются недалекими в наших просторах, которые промышляют худко реагировать правооборонную супольность. Вот то, что было все в Армении там, за рамку 23-го было была одна из таких подеев, на которую очень хорошо реагировалась сетка «Домов правого человека», которые выкликались помогать мостовым организациям по сбору информации, униках на мирной демонстрации. И как раз меня запросили поудельничать в таком визите. Мы это основано, была была помощь местные организации, армянская хинская ассоциация, корректуя подребесный доклад по подеях разгона и того, что было все после, и, а, и они занимались о у особо, которые были затрыманные, альбо удельниками а, демонстрации разгона, а, и не справились с великим объемом, и тому просили международной присутности, как наибольшая объективно, якостно, эффективно собрать эту информацию. И основной задачей на ней, когда я присутничал три дня, была как раз разговаривать с людьми которые находились у момента разгона на площади, опытывать про характер акции, про то, как поводили себе удельники, суперсионники полиции, как бывал все разгон, что бывало все потом, как потом на подставе этой информации наши армянские коллеги могли подрепетовать подреплясный доклад с выниками и рекомендациями, как все все-таки исполнить подобные ситуации. По моим особистым меркованиям, по моим уражениям, мне подалось, что акция была абсолютно мирная, потому там не было ни волтованных ловов, как больше зато она была минимально политизована, там были только социальные потребования, и то, что людей за -то грубо разогнали с выкрестанием водометов, было шмат травмы, пошкодженьев, и плюс, что мало все люди, которые в ранец, находились там на месте демонстрации, были сотрымы, это 237 человек, а зимой очень грубо обходились и проходили затримания, и они провели по 10-12 часов на участках, и долго не тлумачили, у кого якость находится, разумеется, нужна помощь. Там, не давали ежи, не давали звонки, не поведомляли при их местах находжения и потом допытывали, и не сразумевали о каким статусе, то казали, то они подозроны, то Светки, а, то пока это больше было подобно на некое запуживание людей. Секало, что армянская, армянская супольность, она а, на двород потом вышла в знак подрымки 23-го вечера, уже собралась вельми шмат людей, и после этого сопротивленники полиции заразумели, что и где они неэффективны, что не варто так обуходятся. Олег, факт, там великая койкость людей, на самом деле, это мало малопашкоджене, и зараз uh, подадзены широк скарга у, у местовые органы, але пакуле они не отримали никакой реакции. Да, Тобок уланды кажут, что они поступили доброй препарацийной, а дзинай про что они шкадуют, что там лику были затриманы журналисты, у всех, кто сдымал фото, видео, их выдалялась всякая информация, ломалась техника наводчасом, они восьминайзе за эту часть попросили препарацийные и успевали компенсовать. А за развод основной части демонстрантов а, некая стесфакция никто пока не отрывал, и тому время текавое будут развиваться по 9, все все-таки отстоять непропорционность к этой деяниям национального взрыва, а льго доведеться за ртацию Европейских судов в правах человека.